Don't Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии «В начале было слово». Меня зовут Евгения Мягкая. Я преподаватель воскресной школы уроки доброты города Луховица. Наша программа «В начале было слово» состоит из нескольких частей. Жития святых, православные праздники, вопрос-ответ, жемчужины слов, Лик Богоматери. Беседы о православии в начале было слово, одобрены Русской Православной церкви. Наш материал можно использовать для духовно-просветительской работы с, как со взрослыми, так и с молодежью и детьми. Также наши эфиры могут быть полезны на уроках в воскресной школе. 3 февраля Русская Православная Церковь отмечает память преподобного Максима Исповедника. Сегодня я познакомлю вас с житием этого удивительного святого. Ерес – это искажение веры, или, как говорят в народе, кривоверие. Святые отцы писали, что еретики – это те же язычники, и даже опаснее их. Язычники не знают истины и поневоле ходят во тьме своих заблуждений. А еретики знают об истине, но добровольно бредут во тьму. Еретики бывают особенно жестоки к своим бывшим единоверцам православным. Они подвергали православных таким мучениям, на какие не решались даже язычники. Тому примером может быть житие преподобного Максима Исповедника. Великие не только именем, Максим переводится как «Великий». Но и делами святой угодник родился в Константинополе. Богослов и философ, блестящий оратор, он успешно служил в канцелярии императора Ираклия. Всегда спокойный, рассудительный, никому не завидовавший, не гнавшийся за наградами и почестями, он пользовался уважением даже у придворных людей, честолюбивых и лукавых. В это время возникла ересь монофилитов, признававших в Христе Иисусе одну божественную волю. Православная Церковь учит, что у Господа было два естества – божественное и человеческое, и две воли – божественное и человеческое, ибо Он – совершенный Бога-человек. Собратился в ересь монофилитов и царь Ираклий. Неучи разбиравшиеся в богословии – он поддержал монофилитов по политическим соображениям. На Византийскую империю наседали враги, а государство разделилось на православных и монофилитов. Ираклию сказали, что в империи должна быть одна воля, как у Христа. Он мудро поступит, если станет на сторону нового учения, дабы единой волей скрепить государство. Ираклий послушался и подписал указ чтобы весь народ верил так, как верят монофилиты. Святой Максим не принял императорского указа, однако переубедить императора было невозможно. Упрямый и ограниченный, Ираклей, приняв решение, не менял его. Любя Бога и истину больше земных удобств, Максим покинул дворец и ушел иноком в Хрисопольский монастырь. Узнав, что папа римский тоже отверг зловредную ересь, Блаженный Максим отправился в Рим, чтобы там жить с православными. На пути в Рим, проезжая через африканские города, он беседовал с тамошними епископами, научал их правоверию, призывал остерегаться монофилитов. В Риме папой тогда был святой Мартин. Ересь монофилитов распространялась все шире. Ее поддерживал новый император Констант. Блаженный Максим посоветовал папе Мартину созвать поместный собор, на котором осудить ересь. Мартин внял совету мудрого мужа, созвал в латеране собор и на нем предал монофилитство анафеме. При вести об этом Констант рассвирепел. Он послал в Рим своего наместника, который ночью с отрядом воинов похитил Мартина и отправил его в Константинополь. Император Констант заточил святого Мартина в монастырь и уморил его голодом. Так в борьбе не только с язычниками, но и еретиками утверждалась в мире вера Христова. Был схвачен в Риме со своим учеником Анастасием и блаженный Максим. Император Констант хорошо знал, кто надоумил папу Мартина созвать Латеранский собор. В Константинополе святого Максима Басова без верхней одежды гнали по улицам. Толпа зевак, жадное до зрелищ, свистела и улюлюкала ему вслед. Святого бросили в темницу. Через несколько дней его привели на допрос. Едва он вошел в зал, как на него устремились полные ненависти и злобы взоры сановников. Сановникам, привыкшим жить не по совести, не было никакого дела до веры. Их возмущало, что Максим осмелился противиться императору. Максима допрашивал казнохранитель, человек, известный своим бесстыдством и изворотливостью. Казнохранитель кричал на святого, но слышал тихие, спокойные ответы. Придя в бешенство, он топал ногами, но святой, уверенный в своей правоте, говорил, не повышая голоса. «Если ты считаешь себя правым, то чего безнуешься?» убедительно спрашивал святой Максим. Не лошли, живущие в тебе, кипит и брыжет злобой на истину. Казнохранитель назвал святого предателем Отечества, врагом императора. Хорошо, назови факты, кого именно я предал, в чем был врагом императору. Ты предал многие африканские города, присоединив их к владениям сарацин. Ничего более нелепого придумать нельзя, отвечал Максим. Кто я? Воевода, чтобы вы жители... Городов послушали меня и предались сарацинам. И мог ли я, христианин, иметь общение с неверными? Казнохранитель, обозленный неудачей, в словесном поединке с Максимом пришел во дворец. «Дух Максима так крепок», — сказал он Константу, «а знания его настолько обширны, что он непобедим в речах. Никто не может убедить Максима стать нашим единомышленником, даже если его подвергнут мучениям». Императору стало досадно, что его, повелителя миллионов людей, не слушается какой-то монах. И святого угодника ввергли в смрадную темницу. У одного вельможи родилась мысль, что, если говорить и спорить с Максимом без конца, его противники будут сменять друг друга, не давая ему передышки. Так берут неприступные крепости, когда волны штурмующих накатываются одна за другой на укрепление, не позволяя защитникам ни отдохнуть, ни перевязать раны. Вода камень точит. Рано или поздно Максим ослабнет духом, в уме его поселятся сомнения, и тогда его можно будет склонить на уступки. Некоторое время спустя к Максиму пришли подосланные императором собеседники. Сутки напролет они спорили с ним, так что на третий день у святого угодника голова пошла кругом. Ну и здесь еретики потерпели неудачу. Разгадав их уловку, святой умел так хитроумно повернуть разговор, что его мучители начинали спорить сами с собой. А он в это время отдыхал, в душе посмеиваясь над ними. Потерпев и здесь поражение, император осудил святого на изгнание в городок Бизию, в провинции Фракия. Жители Бизии, наслышанные о великом угоднике, молитвеннике и философе, всячески старались облегчить ему тяготы ссылки приносили продукты, одежду. Один бедняк, не убоявшись, что на него могут донести и его подвергнут гонениям, заготавливал дрова для святого, топил печь, носил воду, готовил пищу. А преподобный Максим, располагая свободным временем, какого не имел раньше, писал послания, разоблачавшие ложь монофилитов. Эти послания, как вестники истины, разлетались во все концы империи, Их переписывали, пересылали дальше. Люди слышали правдивое слово блаженного Максима. Прошло много времени. Чтобы склонить святого к елисе от имени императора к нему были посланы почтенные мужи. Епископ Кесарии, Вифинской, Феодосий и два патриция, Павел и Феодосий. После продолжительной беседы и упорного спора Уста преподобного Максима исполнились в божественной мудрости. Он вдохновенно приводил примеры из священного Писания, из творений святых отцов, обличавшие монофилитские измышления. Императорские посланцы сидели умолкнув, побежденные красноречием святого угодника. После совместной молитвы они с радостью согласились с истинным учением святого Максима и пообещали веровать согласно с ним. В подтверждении своих слов они целовали Евангелие, Честный Крест и иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы.